Как бы мы могли заметить, по умолчанию все наши кнопки находятся внутри нашего фрейма, в середине по горизонтали. А теперь же на нашем фрейме расположим несколько панелей, которые являются объектами класса MyPanel, причем расположим их в разных частях этого фрейма. Для этого, во-первых, поменяем местами вот эти две строчки, просто-напросто для красоты. Для этого выделим эту строчку, сдвинем ее чуть-чуть ниже. И теперь выделим вот эти две строчки и скопируем их в буфер обмена. Щелкнем правой кнопкой мыши, и копия. Вставим их сюда. Правая кнопка мыши. Paste. Теперь же вместо Panel напишем Panel 1. Далее запятая. Вот здесь где вот эта панель добавляется к нашему контейнеру Pane. И здесь напишем таким образом. Border Layout. Далее точка. И теперь нам нужно указать расположение нашей панели по отношению к нашему фрейму. Здесь у нас есть несколько возможностей, которые мы сейчас и реализуем. Ну, центральное расположение у нас уже есть. Оно задано по умолчанию. А теперь же зададим North. Теперь же ставим еще раз сюда содержимое буфера обмена. Щелкнем правой кнопкой мыши и Paste. На этот раз у нас это будет Panel 2. Запятая и далее BorderLayout. Точка. И теперь возьмем расположение South. Вставим еще раз. Встанем сюда. Правая кнопка мыши. Paste. Теперь это у нас уже будет... Panel 3, запятая, опять border Layout. точка, и на этот раз укажем расположение East. Вставим еще раз, используя клавишу Ctrl-V. И последнее расположение, это расположение West. В принципе, названия этих расположений говорят сами за себя. Это север, юг, восток и запад. Сейчас же скомпилируем наше приложение, запустим его и посмотрим, как это все у нас выглядит на экране. Для этого сначала скомпилируем его, используя команду Compile Java. Компиляция прошла успешно, теперь запустим наше приложение. На этот раз воспользуемся командой Run Java Application. И вот можно видеть, что у нас получилось. Первая группа кнопок расположилась наверху нашего приложения, в ее серединке. Следующая группа расположилась по нижнему краю нашего фрейма, и тоже в серединке. А вот остальные кнопки у нас наложились друг на друга. Если мы сейчас чуть-чуть расширим наше окно, то можно видеть, что наряду с верхней группой и нижней группой кнопок целиком появились левая и правая группы кнопок. А та группа кнопок, которая у нас в середине, расположилась вот так по горизонтали. Если мы еще в дальнейшем потянем наше окно и расширим, то, как мы видим, теперь уже все группы кнопок расположились по своим краям. Вот эта верхняя группа, это нижняя группа кнопок, левая, правая и группа кнопок, которая расположена в серединке. Если мы чуть-чуть уменьшим это окно, то, как мы видим, все изменения происходят за счет того, что средняя группа кнопок перегруппировывается и располагается в два ряда. Или же мы видели, как она располагается вообще по горизонтали, или же пропадает, если вот эти группы накладываются друг на друга. То есть вот таким образом компоненты можно располагать в разных частях нашего фрейма. Закроем теперь наше приложение, закроем и консольное окно тоже. И после того, как мы закрыли наше консольное окно, мы вернулись в наш текстовый редактор. Сдвинемся теперь скроллингом ниже и изменим количество кнопок, которые мы вводили в наше окно. С 5 на 3. Для этого удалим цифру 5 и вместо нее напишем цифру 3. И далее в конструктор MyPanel введем такую строчку SetLayout. Откроем скобку и далее мы должны задать менеджер компоновки для данного контейнера. Но зададим его таким образом. New, далее flow layout, далее откроем скобку, внутри которой мы должны указать, какую сторону мы хотим выравнивать наши кнопки. Ну, центральное выравнивание мы уже видели, поэтому напишем здесь выравнивание, например, по левому краю. Поэтому напишем так: flow layout. Точка, и далее left. запятая и далее мы в принципе можем указать тот интервал между клетками по горизонтали и по вертикали, который мы хотим задавать но зададим для начала 5,5. Закроем скобку, закроем еще одну скобку, точку с запятой. Запустим теперь наше приложение и посмотрим, как оно будет выглядеть в этих условиях. Для этого развернем меню Tools, Compile Java, компиляция прошла успешно. Теперь запустим наше приложение. В меню Tools выберем команду Run Java Application. И вот можно увидеть, что у нас получилось. Как мы видим, вот эти верхние и нижние группы кнопок у нас сместились к левому краю. А если же мы расширим наше окно, то, как мы видим, вот эта центральная группа кнопок смещается к левому краю, к вот этой группе кнопок. Если еще увеличим окно, то это видно еще более четко. Закроем теперь наше приложение, закроем и консольное окно тоже. И вот мы опять в нашем текстовом редакторе, в котором немножко изменим вот эти размеры, которые, как вы видели, мы задавали как 5 на 5, зададим, например, расстояние по вертикали и по горизонтали просто-напросто 0. И в этом случае кнопки просто-напросто вплотную подойдут друг к другу. Посмотрим, как это выглядит на практике. Развернем меню Tools, далее Compile Java, далее опять Tools, запустим приложение, используя команду Run Java Application, и вот можно увидеть, как это все выглядит. Как мы видим, кнопки вплотную прикрепились друг к другу. Закроем теперь наше приложение, закроем и консольное окно тоже. И попробуем изменить вот эти размеры так, чтобы они стали вообще отрицательными. Ну, зададим, например, таким образом. Минус 7 и минус 7. Запустим теперь наше приложение и посмотрим, как оно будет выглядеть с этими параметрами. Для этого развернем меню Tools. Сначала, конечно же, скомпилируем его. Выберем команду Compile Java. Компиляция, конечно же, прошла успешно. Теперь запустим наше приложение. Для этого выберем команду Run Java Application. И вот можно увидеть, как в результате выглядит наше приложение. Как видно, все кнопки практически налезли друг на друга произошло их наложение. Чуть-чуть увеличим окно, и можно видеть результат того, что у нас получилось. То есть, в принципе, таким расположением, конечно же, пользоваться можно, но при этом получается вот такое накладывание, что ясно видно, если мы попробуем вот так нажимать эти кнопки. Видно, что они накладываются по вертикали друг на друга. Ну и то же самое происходит, если мы нажимаем кнопки, которые расположены рядом по горизонтали. Видно, что вот эта вертикальная черта, разделяющая эти две кнопки, сдвигается вправо-влево и сигнализируя о том, что эти кнопки наложились. Конечно же, если мы вместо цифры минус 7 зададим еще большее число, то кнопки могут совсем наложиться друг на друга, вплоть до, конечно же, совпадения. Но особого смысла в этом, конечно же, нет. Закроем теперь наше приложение. Закроем и это консольное окно тоже. И вот мы вернулись в наш текстовый редактор, в котором, конечно же, лучше увеличить вот этот размер и сделать его как-либо более приемлемым, ну хотя бы 0 на 0, если мы хотим, чтобы кнопки приклеились, так сказать, друг к другу.